Всем привет! С вами Вот Наталья, И это мой канал НВ Фитнес. Сегодня прорабатываем мышцы ног с помощью мяча, фитбол. Правую ногу сверху на мяч. Положите так, чтобы ваш сустав лежал четко по центру мяча. Голеностопный сустав четко по центру мяча. Живот подтянут. Делаем глубокий присед. Опускаемся, делаем вдох. На выдох поднимаемся вверх. Вниз вдох. Вверх, выдох. Поглубже вниз. Подъем вверх. Снова вниз. Подъем вверх. Акцент тазом назад. Подъем. Старайтесь удерживать колено в одной точке. Колено не должно уходить за пальцы ног. Еще. Акцент тазом назад. Вверх. По три пружины. Раз, два, три. Подъем. Снова раз. Два, три. Подъем. Еще раз. Два. Три. Подъем. Снова раз. Два. Три. Подъем. И еще один подход. Семь. Шесть. Пять. Еще. Четыре. Три. Два, один. И по три раза. Раз, два, три. Подъем. Снова пружина. Раз. Два, три. Подъем. Также раз, два, три. Подъем. Последний раз. Два, три. Подъем. Хорошо. Перекатываем мячик. Назад. Нога остается по центру на мече. Отталкиваем ногу. Назад. Вернули обратно. Снова назад. Вернули обратно. Еще вниз. Подъем вверх. Вниз. Подъем вверх. Четыре, три, два, один. И по три. Раз, два, три. Мяч к себе. Снова раз. Два, три. Мяч к себе. Снова раз. Два, три. К себе. Снова раз. Два, три. К себе. И снова только. Восемь, семь, шесть, пять. Еще четыре, три, еще два. Один. И по три раза. Раз, два, три. Подъем. Раз, два, три. Подъем. Раз, два, три. Подъем. Снова раз. Два. Три. Подъем. Снимаем ногу. размяли ноги в одну, в другую сторону. Делаем глубокий вдох. Потянулись вверх. На выдох расслабились еще раз вдох потянулись вверх на выдох расслабились размяли ноги в одну в другую сторону и делаем все то же самое с другой правая в упоре левую ногу в сторону на мяч и снова присед подъем присед подъем внизу вдох вверх вдох вдох выдох еще четыре 3, 2 один по три раз два три подъем раз два три подъем еще раз два три подъем снова раз два три и еще также 8 7 6 Пять, четыре, три, два, один по три. Раз, два, три. Подъем, раз, два, три. Подъем, раз, два, три. Подъем, снова раз, два, три. Подъем, снимаем ногу, разминаем ноги в одну в другую сторону, расслабились и тоже делаем назад. Стоим на правой ноге, левая согнута на мяче, выталкивая ногу назад, выравниваем, вдох и поднимаем, выдох. Снова вдох, при подъеме выдох. Снова вдох, при подъеме выдох. Еще вдох, выдох. Продолжаем 4, три.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 Семь, шесть, пять, еще четыре, три, два, один и снова по три, раз, два, три к себе, раз, два, три к себе, раз. Два, три. К себе последний раз. Два, три. К себе. Хорошо, снимаем ногу. Снова размяли. Для следующего упражнения опускаемся вниз на коврик. Снова нужен мячик. Опускаемся спиной ковриком. Мяч между колен. Опускаемся на локти. На выдох. Сжать мяч. Расслабить. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Выдох. Хорошо, еще, отпустили, Сжали. расслабили, сдержать, расслабить, хорошо прорабатываем внутреннюю поверхность, бедер, за последним разом зажимаем, удерживаем, раз, держим, два, пишем, три, четыре, еще плотнее, четыре, два, отпустили, и еще один подход, вдох, вдох, вдох. Вдох, на выдох сжимаем, на вдох отпустили, выдох, вдох, еще, отпустили снова, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, вдох, вдох, вдох, на выдох сжимаем, удерживаем раз, держим два, три, четыре, еще четыре, три, два. Отпустили. Хорошо. И потянулись. Отталкиваем мяч вперед. Стопы направлены в потолок. И на оклон прямой спиной за мячом. Раз. Вниз. Два. Три. Четыре. Хорошо. Зажимаем мячик стопами. Подтягиваем к себе. На выдох. Выравниваем вперед. На вдох к себе. выдох, Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох, выдох, вдох. За последним разом выравниваем ноги и прокручивая мяч. Правая нога вверх, затем левая. Снова правая, левая. Еще правая, левая. Хорошо. Согнули. И еще один подход. На выдох мяч вперед, на вдох к себе. Обращайте внимание, мячик должен передвигаться только параллельно полу вперед и к себе не вверх вниз а вперед назад четко параллельно полу за последним разом выравниваем прокручиваем левая нога вверх правая левая правая еще левая Правая. Хорошо. Опускаем мяч на пол. Расслабились. На сегодня занятие окончено. Всем спасибо, кто был с нами. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Увидимся.